Всем привет! В эфире универ -ньюз». Сегодня с вами я, Аурелия Сташкова. Начинаем наш выпуск. 19 сентября состоялось заседание ректората КФУ. Ника Сафронов рассказал о пути к успеху и взаимоотношениях со СМИ. В Казанском университете состоялась четвертая всероссийская конференция «Верхний палеозой России». 19 сентября состоялось очередное заседание ректората КФУ. Основным отличием стало предварительное посещение комплекса зданий бывшего военного госпиталя.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 На этот раз с визитом в Казанский университет прибыл министр экономики Португалии. Смотрим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 ни для кого не секрет, что наша страна богата огромными осадочными отложениями и впечатляющим количеством ископаемых. Зарубежные ученые довольно заинтересованы данным феноменом. И в связи с этим уже в полной мере проходят исследования совместно с российскими исследователями. Чем же так удивителен верхняя палеоза России, расскажет Аделя Шамилова. Казанский федеральный университет стал площадкой для проведения так называемой «Головкинской встречи». Четвертая всероссийская конференция Верхней палеозой России», которая состоялась в КФУ, носит имя первого профессора геологии и основателя Казанской геологической школы Николая Головкинского, который стал основоположником изучения верхнего палеозоя в Волго-Камском бассейне. Это, когда мы начинали эту конференцию организовывать, мы тоже думали о том, что все-таки Головкинский – это выдающийся геолог, выдающийся геолог, действительно революционер в геологии. Площадкой для проведения данной конференции Казанский университет был выбран не случайно, ведь именно здесь сформирована совместная рабочая группа «Стратеграфия нефтегазоносных резервуаров Верхнего Палеозоя». Yeah, ready. В Казани я уже в четвертый раз впервые был здесь именно на первой Головкинской встрече. Больше всего меня интересует стратеграфия Перми, ведь в России имеется огромное осадочное отложение и большое количество ископаемых. В Германии мы также изучаем Пермь и проводим совместные исследования с Россией. Несмотря на то, что история изучения верхнепалеозойских отложений России насчитывает более полутора столетий, исследователи во всем мире и по сегодняшний день ощущают необходимость обсуждения научных направлений и обмена мнениями. Аделя Шемилова, Ленардо Валерьяров, Универньюс. Каждую неделю со студентами Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ встречаются известные творческие личности. О пути к успеху и не только рассказал Ника Сафронов.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 Веста Земского, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В бассейне спортивного комплекса «Бустан» 20 и 21 сентября проходят массовые заплывы, посвященные году Лобачевского в Казанском федеральном университете, а также Международному дню студенческого спорта. Как это было, смотри далее. С 20 по 21 сентября в плавательном бассейне «Бустан» проходит массовый заплыв под девизом «Войди в историю университета и подари свою минуту году Лобачевского» с участием студентов, аспирантов, сотрудников и преподавательского состава университета. Ежедневно участники будут плыть в течение 225 минут. Каждому участнику нужно преодолеть дистанцию в 50 метров свободным стилем. У нас будут участвовать 2017 студентов, Значит, и общее время, которое будет э, затрачено на проведение э, заплыва, это 225 минут. То есть это как раз э, та дата, которая значит, сегодня отмечается вот, со дня рождения Николая Ивановича Лобачевского. Аурелия Сташкова, Владислав Михневский, Универньюз. На этом у меня все. Будь всегда в теме с Универньюз. До новых встреч.